Всем привет! А перед началом ролика хотел бы сказать вам таком канале под названием 7Games. Здесь очень крутые видео, он снимает выживание со мной, э -э открываем лаги блоки ну, впрочем, играем всякими с модами. Ну, вот, вы можете зайти на этот канал, подписаться, я уже подписался, и поставить лайк на всех этих видео. Я тоже поставил, и это очень крутой канал, но он стримы почему-то больше не снимает, ему, наверное, надоело. Ну, подписывайтесь, ставьте лайк, ну, приятного просмотра. всем привет и сегодня я расскажу как вам убрать черные полосы ну например справа и слева я нашел способ как убрать эти черные ну черные обои справа и слева так скажем их очень легко убрать вам просто нужно посмотреть это видео до конца но ну, советую, советую до конца советую до конца посмотреть чтобы вы все поняли И потом не спрашивайте почему когда как что не спрашивайте в комментариях потому что я вам в этом видео сейчас уже все расскажу ну вот допустим давайте добавим конец видео вот у меня есть какое-нибудь видео, например, добавим вот это вот видео, ну, или какое-нибудь видео из, э... сейчас мы зайдем покупать в C, файл, okay. нет, ну, нужно написать, это поменяли, Там написали, мы заходим в вот эту папочку и берем какое-нибудь видео. Но ну, если у вас тоже здесь видео где-то, то, то мы также все сделать, Да. Вот видео альбом и вот выбираем какое-нибудь видео. Это все мои видео, которые я снимал. Да. Так, и теперь какое-нибудь видео, сделаем, например, м -м -м. вот это. Нам нужно какое-нибудь коротенькое видео. Вот, например, вот это. Сейчас его добавится. Он добавляется. Мы продолжим, когда оно уже добавится. вот и буквально через три секунды это видео добавилось да ну и сейчас я хочу э, вам показать как убрать черный полос вы видите что в этом видео нет черных полос да а потому что я их убрал а их уже нет надо знаете всего лишь что сделать нужно э, нажать вот сюда и вот у вас есть такое а, пользовательское вот такие штучки в общем вы выбираете которые я вам сейчас скажу ну у вас такого нет, но я сейчас вам скажу какой. А, вы должны выбрать youtube но у вас все таки нету и вы не знаете что делать. вы выбираете hdv72024 нажимаете принимаете. и вот у вас появляется такой экран, да? Дальше нажимаем вот сюда, дальше, и вот наверху у вас появилась такая штучка, нажимаем 16 минут. и вот, и все, вот у вас, вас все получилось, ну и у вас так вот было все получиться, и сейчас я вам покажу, что из этого видео получилось. Всем привет, дорогие Спасибо. друзья, Всем привет, Сергей, вы канал games и сегодня мы будем снимать видео. Оп. Сейчас еще раз сниму. Ну, примерно вот так получилось у нас, да, и скажу вам, что получилось прикольно, да, вы тут тоже так думаете, потому что, ну, в реале, просто без всяких скобов это лучше, да? ну, доказать, что это прикольно ну я вам еще раз на всякий случай покажу а, нажимаем вот сюда а, вот когда вы вот это выбираем кстати вы можете ее изменить то есть теперь пишем вот так стирание и пишем YouTube нажимаем сохранить и в крайнем случае нажимаем ok. А, переписать все что угодно YouTube Окей. нажимаем изменить Окей. и теперь у вас не должна быть такая YouTube ну вот когда вы будете убирать у вас все так будет а, дальше мы нажимаем вот сюда и выбираем вот этот preset э, 16 на 9. то есть так вот да. ну и все Вам нужно только сделать так и все у вас нет в чем в и дальше мы можем сделать ну и все надеюсь вам помог если вам помог поставьте лайк подпишитесь на канал Сандер Мирпери всем пока Thank you.